Приходите сеть магазинов, инструменты, бензопилы, электрокосы, ручной, слесарный и строительный инструмент европейских производителей для профессионалов и домашних мастеров. По самым лучшим ценам действует гибкая система скидок и кредитования. Город Вольск, Коммунистическая, 14 и Красногвардейская, 33.